Двигатель БУК 3.0, турбодизель. Попытаемся снять свечки накала. Вот. Свечек накала у нас 6 штук. По три на каждую сторону. Находятся. Вот раз два третья вон там поглубже ну и соответственно с этой стороны вот она желтенький провод идет точнее черный с желтым ободком раз там два ну и туда три Конечно, для удобства, чтобы к ним подобраться, желательно бы воздушный подрубок скинуть. Но я не собираюсь влазить каждый цилиндр, я залезу в один. Для того, чтобы добраться до свечки, для начала, надо сдернуть колпачок. Вот. Есть, конечно, специальные приблуды для него, но я буду сдергивать с помощью веревочки. Вот, накинул веревочку на удавку еще раз повторяю кто пассатижами кто чем если тут разобрать, то можно вообще без проблем их снять но я разбирать ничего не хочу поэтому устраиваю себе вот такой вот напряг вот. вот колпачок снят видите вот там находится свечка. Для того, чтобы выкрутить свечку, надо длинненькую головку на 10. Берем вот такую головочку на 10, длинную. Типа свечной. Сразу предупреждаю, у меня свечки скидывались недавно, поэтому она будет легко скидываться. Вот. А так... Перед тем, как первый раз я снимал, заливал всю ВДшку и оставлял на день. Потому что неизвестно, как они пойдут. И т.д. и т.п. Вот. У меня же сейчас они вон, идут вообще без каких-либо проблем. Выкрутил я 6 штук. Примерно после 50 тысяч пробега. Выкрутил с усилием, но без каких-либо траблов. Вот, выглядит она вот таким образом. Резьба на 10 мм, само тело на 8 мм. света не хватает, получаем вот такое отверстие. Светить и снимать одновременно неудобно. Так, вставляем эндоскоп. Ну, естественно, в дырку в цилиндр он не лезет. Через свечное отверстие. Да, у меня... Диаметр надо тоньше. Ну, по крайней а тут мере. Ты... Ну, что, подсветка должна быть и все такое. Вот так вот. ну качество ничего можно и прочитать почему я так дешево и продавали